Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать. С вами Наталья Павлова, Инвестиционный Центр Павлов и Партнеры. Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика и у него следующая ситуация. Наш подписчик нашел на торгах интересный автомобиль с очень красивыми номерными знаками, но при осмотре... Должник банкрот сообщил нашим подписчику о том, что он намерен снять эти знаки, повесить на автомобиль другие. И здесь, конечно же, возникает вопрос, может ли должник банкрот решать данные вопросы и снимать что-либо с имущества, которое уже продается на торгах по банкротству. Это действительно очень интересный вопрос, потому что должник на данном этапе вообще уже ничего не может решать. Ему лишь остается способствовать процедуре банкротства и продажи до имущества в счет погашения его долгов. Единственное, что можно сделать в этой ситуации, это проверить, входят ли эти номерные знаки в имущество, которое было описано для продажи на торгах. Ознакомьтесь с отчетом оценщика. И посмотрите, имеются ли эти знаки в описи и отчете по этому имуществу. Кроме того, обязательно обратитесь к разъяснениям конкурсному управляющему, чтобы он вам рассказал и объяснил, почему такая ситуация получается. Я уверена, что он вам поможет в этом разобраться. Я желаю вам, чтобы вы удачно приобрели этот автомобиль с красивыми знаками. Желаю вам удачи на торгах. Моя собака сейчас встряхнулась, поэтому я извиняюсь. Ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. Если у вас есть еще вопросы, пишите их прямо под этим видео. Всем отличного настроения и всем пока!